Если вы не выиграли телевизор, не расстраивайтесь. Мы начинаем новый конкурс. Музыкальный конкурс. Правила очень простые. Нужно лишь на свой телефон записать ребенка, который поет вот эту песенку и отправить нам любым удобным способом. Через контакт, через одноклассники, по электронной почте, либо Инстаграм. Как вы привыкли и как вам удобно. Вы в замешательстве. Как все это будет выглядеть? Да все очень просто. Вот, например. Постройся на материнский капитал Нижегородского Нижегородском кредитном Итак, записываете песенку на телефон, присылаете нам. Мы это публикуем. Победит только тот, кто соберет больше всего лайков. Лайки мы будем суммировать, что в вот Одноклассниках, что в ВКонтакте. Поэтому не забывайте голосовать в одной соцсети и в другой соцсети. А как же подарок, спросите вы. Вот он. Итак, все в ваших руках.